Ну что же, всем привет, такие друзья. Добро пожаловать в Американ Трак Симулятор. Мы продолжаем возить груз по Америке и едем из Кикмонд в Локстав. В общем, беремся, собственно, за, за работу. Станок, качалка, 2 тонны, две с половиной тысячи долларов мы за это получим. В принципе, неплохо, неплохо. Так. Делаем подальше, чтобы мне было видно. Вот так. Да. Совсем просто. Далеко, ну, ладно. Так, а давайте я так Не будем делать, мы просто Собственно. Вот сделаем вот так вот так. Так, едем мы в 111 мили, это, ну, практически патчхаб. В принципе, можно отправляться. Так. Также здесь добавился еще один мод на трафик, но это не интересно. Хотел я скачать полностью всю Америку, но с установкой возникли сложности так что скорее всего еще не скоро будет у нас полная полноценная америка надо будет подождать чуть-чуть будет немножечко подождать так. поворачиваем и довольно-то видел, поэтому кажется возьмем по еще одному грузу. Почему-то, собственно, нет. штаткование, да будет все в принципе даже идеально. Ну вот здесь ничего, нету, что... все нормально. На заправку заезжать я не планирую. 90 миль в час едем. 95 миль в час едем. Ага. Ну соточка у нас уже, в принципе, не умеется. А, нет. Нет. Не имеется. Вот мы, наверное, в гору, в гору ездили. Так, гоняем спокойненько. А. Ладно, ну, типа, хотя нет, косарь, косарь, с сняли практически там 960 долларов. Будем 75 миль в час ехать <смех> Не будем лучше рисковать И не, не будем тратить Деньги на Штрафы Я вот думаю Может быть в следующей серии Нам взять кредит и уже купить Собственный грузовик Почему бы собственно И нет а взять на 100 тысяч кредит Купить себе Кенворд в 900 как раз-таки. Но там, по-моему, стоит 122 тысячи или 123 тысячи долларов. Поднакопим немножечко и возьмем еще кредит. Даже нам надо будет еще выплачивать кредит, я не помню, сколько там в день выплачивать надо. По 2000 долларов, по-моему, ну, или по 2500, что-то такое вроде бы. Но тем временем мы практически уже приехали. Так, обоняем тебе. опять превышаем скорость, но вроде бы здесь нету копов, поэтому, в принципе, чё, как что безопасно. Хотя, ну тогда было печально, с ней сняли тысячу долларов за превышение скорости. Так что сейчас я думаю мы будем ехать более поаккуратнее. Тут еще и 260 долларов за, ну, за транспортное происшествие. Надеюсь, больше такого не произойдет. выше. Хорошо. 8 мин... Э, 8 миль осталось ехать. Нужно 7. Вот, я даже вижу, куда нам надо парковаться. Вон туда вот. Точнее не парковаться, а где нам груз надо будет оставлять. Так, ну здесь вообще 45 миль в час надо ехать. Вон до 55 раз еще. Слишком <смех> Рано затормозил Окей, тормоза здесь Работают хорошо. И я не мог найти Где же здесь врубаются поворотники и я только сейчас увидел то, что они Врубаются сверху Так, и где нам а. Ладно, давайте <смех> здесь Ставим это. Вот еще полчаса 500 мы получили хорошо у нас 5500 есть еще надо накопить И вот. отсюда мы поедем тогда да. ну поехали наверное, на можно, в принципе... М -м, куда жить поехать М -м -м. Так... Давайте вот сюда вот поедем. На! Так, хотя... ладно погнали, овощи тогда отвезем за 2000 долларов почему бы нет, 17 тонн будем вести. в принципе не так уж и много поэтому мы повезли сидим ну так думаю нормально заводимся для у нас есть пара включены выезжать я знаю где поэтому Тоже около 100, да? А, 90 минут надо ехать. Либо еще заехать в автосалон, скажем, осветить его. И успеем, не успеем. скорость и на повороте. Скажем, откуда вы, куда приехали, вернее, оттуда вы и уезжаем. Но это со мной стороны хорошо, то что мы будем изучать э, полностью карту. Сколько вот мы здесь учили? Скажем, 0.32. А, ну мы вот здесь вот мы вот сюда вот это привезли, она а говорят ехать вот я это отсюда. Ну да, вот он, кстати, автосалон. И здесь интересно вышли автосалончик, и типа а, здесь нет, их вообще ничего нет. Ладно. В принципе ничего страшного. Думаю, да, в следующей серии там. Возьмем кредит еще на 100 тысяч На 100 тысяч линей возьмем кредит И купим грузовик На который будет хватать тех денег Которые мы возьмем кредит Ну и плюс еще что я накоплю Ну что за кадром я в общем-то в принципе Да я вообще не играю пока что за кадром Только вот на видос Поэтому думаю сегодня ну, Скажем, за кадром можно будет поиграть, там буквально 2-3 поездочки сделать на суммарной сумме, там, на 10 тысяч долларов. И в следующей серии, да, будем брать кредит и покупать Kenworth в 900 -ый. там он стоит 122 тысячи или 123 тысячи долларов, поэтому нам на него 100% должно хватить. И еще там уже у нас должно, в принципе, немножко остаться, если у нас будет побольше деньжа. А пока так, как-то. Так, ладно, пойдем на угон. Главное, чтобы на копу нам не нарваться, как мы тогда вот, в самом начале нарвались. Перед нами ехал, я даже его что-то не увидел. Ну вроде там впереди едет типа, не коп, там обычная машина. Поэтому все нормально. Ну да, кстати, трафик такой. Ну, не плотный такой, приемлемый. сказал бы, я бы, если бы не впереди, хотя нет. Да нет, неплотный такой. Стандартный трафик. Пока едем. И на этом спасибо. Да-да-да. Перестроиться. перестроимся давайте обгоним хорошо то что нам еще поворачивать не надо так что можно спокойно да поворот мы можем еще этого заодно тогда обогнать. тогда перестроим а нет мы можем, потому что надо будет сейчас сворачивать Но зато он там никого. Да это тоже никого. Поэтому смело можем поворачивать. Ой. Слишком. Взял. <соспешки> На поворот слишком большое расстояние. Ну вот, все, мы практически приехали. Где снится топорчик будет? В принципе, сейчас... Да, мы можем ехать уже. Не автобус. Мы тебя... нам сейчас поворачивать надо будет. на следующем. На следующем. У -у -у. Здесь вот. Надеюсь, там овощи у нас с там не провинтились, там помидорчики. Надеюсь, нет. Здесь, сразу же тогда придем. Вот. А я даже не знаю, как нам здесь. А, ну мы там проедем. Как понимаю. Должны. Да-да-да, все нормально. 200 практически заработали нормально 7700 долларов у нас есть можем даже еще поездочку совершить скажем заключительную завершающую наверное возьмем что-нибудь за 3000 вот можно почему бы и нет вот отсюда поехать отсюда вот 4000 Долларов получим. Давайте, в принципе, вот. Резервуар повезем. Зато 6 тысяч долларов получим. Ехать там около 250 миль. Так что, в принципе, нормально. Сойдет, пойдет, доедем в этой серии. Так. Ну, тут практически мы идеально сели. Чуть-чуть вот подальше. Вы у нас уплины не зацепили, у нас опять двойной В Прошлой, ну, в первой серии, так мы вообще там тройной везли. Автопоезд. Был. Целый. Так, давайте тогда. Не знаю, как. На видос будет. лагать вопросик такой надеюсь что не будет потому что первая серия она такая была лагучая ну что поделать пока не совсем мощный поэтому так вот 18 тон давай 18 тонн, да? тонн да, взял кушать чувствуется чувствуется вот эти вот 18 тонн, на самом деле мне нравятся такие вот грузовики потому что они не переворачиваются на резко поворачиваем потому что вратарь и там просто был капец какой-то поворачиваешь вот буквально тоже такой же град заберешь и ты уже и вернешься. А тут нет такого. Поэтому это хорошо. Сейчас нам надо будет поворачивать. Так. чувствую, не Мой And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking That's over. There's no closure. Moving closer. No продолжаем. Продолжаем поездку. Нужно было срочно ответить. Some за stay sober сейчас. over Теперь поехали. shoulders. I got nightmares in my Good enough, nothing's really clear. Sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's inside for me. But let's be really, real anxiety can foggy yeah. all this stuff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 ну, что, ну, в карте кое-что посмотрите. Так, здесь ничего нельзя открыть. Зато мы... А, нет, мы сюда не будем. О, давайте так вот. Дорогу сократим. Немножко, конечно, но сократим, и заодно засветим автосалон. Я так и не понял, что это автосалон, я не посмотрел туда. Чувак, приезжай, я не забыл, Нет? Я не понимаю, у нас отступает? Да? да, у нас сейчас личность. Сорян, случайно, я не заметил, как я тебя подрезал Ну, сейчас штраф не сняли, поэтому Все, Нормально, значит, не подрезал. А, просто это Решил переместиться свою полосу Ну ладно Сейчас в ночь поедем В принципе, нормально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 А с мы должны приехать? Во вторник, 3 утра, в в ну, недолго в принципе ехать, что, -то. что -то. Все <связывая> а, что... нормально. нормально. нормально. пока что ты и поворачивать там никуда не надо. Так что это просто замечательно. Но солнце в глаза их сейчас насветит. Опс. Не только водителю, но и мне правда светит. Вам там, наверное, не особо, потому что YouTube затемняет картинку немножко. Так что навряд ну, ли вам будет светить глаза. Но меня сейчас реально светит просто сильно. А я еду, вроде как. Здесь лучше снизить скорость, потому что... Должно, вроде как, привлечение быть. Хотя нет. До сих пор 75 миль в час. Тут буду тихо. Давай избили бы. Давай-давай-давай-давай. Едите. Для меня не обращайте внимания. Просто тоже едите. Так, вернемся на сходить, Пока стоим. Вон оттуда мы, кстати, выезжали. Так, что же это у нас там за автосалончик? 25 миль в час Ну, в принципе, и не будем превышать А, понял Ну, все таки Кенфорд мне нравится больше У него и кабина просторная, Салончик такой красивый просто. Ну, не, не у этого, конечно. Но я вот туда по полу. Хотя это стекло. Там сейчас надо полностью поворачивать. поповорачивай нет, но едет прямо. Так, ждем. ну ты. Ты... Ой, ты. И чё ты ну что ты такое-то. Вот что значит не смотришь. Налево и направо. Не за машиной, а за деревом, блин, Ладно. до 85 миль ехать. Чуть-чуть вообще. Чуть. Вот ну, конечно. <как> <как> Извиняюсь, извините. <как> Болею. С кем не бывает? лучше вот так вот поедем чтобы видеть сколько миль нам осталось и сколько времени ехать еще на смотреть чтобы мы ограничение скорости сильно не нарушали Осталось всего ничего нам ехать. Меньше 60 миль. Так, ну тебя ну все равно гонит. Здесь, по-моему, двухполосная полоса, да. Здесь двухполосная, поэтому все нормально. По 17 трассе едем, что ли? Шестнадцатый 17-й. Где-то трасса. Ну ладно, короче, это не суть важно. Суть в том, то что мы немножечко нарушаем скоростной режим. Здесь. Поэтому надо слегка притормашивать. А то сейчас в, в, в отбойник уедем, и все это мы Мощариков в два раза больше получим, чем сам столкновением с деревом. Короче, мое происшествие. Ну, конечно. Даже без аварий в поездках. Вот сегодня сколько мы? Два или... Три штрафа получили в общей сумме. Что-то я даже не считал. Давайте включу, наверное. Так, мы вообще никому не мешаем. нет, сейчас мы будем мешать им. Кто он будет навстречу ехать, мы будем мешать. Хотя нам ну, сейчас никого, поэтому ничего. Можешь не ехать. Как будет моргать, так я выключу. Пока никто не мергает, можно ехать. Да, лучше... С... <с> так, так, так, нам скоро его поворачивать надо будет, поэтому сразу же передвинемся в правую полосу и будем ехать это здесь Потому что нам уже поворачивать здесь надо. Ладно, здесь уже тихо-тихо, остановись. Слава богу, то что мы еще вниз даже не поехали. Так, смотрим. Никого. спокойно выруливать. Безины еще, в принципе, нормально, нам хватит. Айде в пока никого нету. На встречке. Двойная сплошная, потому что обгонять нельзя. Но мы и не планируем нам гонять. И еще раз полностью. <голос> Нормально. Вот мы и приехали, собственно. куда это мы. Дальше проехали. Так. Проковаться, естественно, мы здесь не будем, потому что это довольно сложно. Вот здесь вот составим. Все. Оставляем. Нужно жить. В принципе, сколько у нас, 11 тысяч, 000... а нет, 11, 13 или 14 тысяч долларов у нас есть, мы продолжаем э, прокачивать опасные грузы, здесь у нас уже идут газы, 13 тысяч долларов, в принципе, нормально, ну в общем, подняли себе уровень, 1,7 у нас рейтинг, в принципе, все нормально, 13 косарей у нас имеется, в общем, всем спасибо большое за просмотр,